Плоское зеркало используют в перископе. Этот прибор устанавливают, например, на подводных лодках. Он позволяет с лодки, находящейся под водой, увидеть, что происходит на поверхности воды. Перископ представляет собой трубу, состоящую из трех секций, двух горизонтальных и одной вертикальной. В местах соединения горизонтальных и вертикальной секций расположены зеркала А и Б. Зеркала взаимно параллельны и составляют угол 45 градусов с горизонталью. Пусть на зеркало А падают горизонтальные лучи света от предмета ОО-штрих. После отражения от него лучи изменят свое направление на вертикальное и попадут на зеркало Б. После отражения в зеркале Б лучи света изменят направление на 90 градусов и попадут в глаз наблюдателя. Наблюдатель увидит предмет о о штрих.